Сегодня на обзоре тонометр от фирмы Энди модель UA705. Вот я как выбирал, остановился именно на полуавтоматах. Так как они не особо-то и дорогие. И как бы и батарейку не так же вот можешь сам накачать. Но ну, а те, что автоматы, там цена вообще в разы зашкаливает вверх. Короче, в 2-3 стоимости, а то и в 4 дороже, чем полуавтоматы. А тонометры такие на запястье, которые идут вот сюда, они не точные. Они, короче, показания у них всегда плавают. И потому я остановился именно на полуавтоматах питается батарейки АА. кстати вижу здесь как подпружинена как бы берешь одна батарейка тут у меня и на лупу я поставила ее хватает реально ну я думал что будет хватать где-то ну, может быть месяца три ее хватает ну около года меряем давление очень часто я мамке меряю где-то может быть раз в день точно я мерю ей давление почти каждый день то, что батарейка так не расходуется, это из-за того, что полуавтомат, как бы ты сам накачиваешь, энергия батареек не уходит на насос, вот это что качает. То есть в этом тоже есть свои плюсы. Включаем нипочкой Вот единственное у меня был один такой как бы претензия. Вот здесь есть, видишь, батарейка показывает как бы целое Потом она где-то через полгода у меня показывает два деления. И на этих двух делениях так и осталось. И у меня, знаешь, я думаю, блин, чё? Вот я как включаю, видишь, сейчас он хорошо включается и выключается. А тогда, как бы, чтобы его включить, нужно было конкретно так дожимать. И я его разбирал и как бы смазывал ВДшкой вот эту кнопочку. Там такая мини-кнопочка. Я думал, что может быть контакт, знаешь, потерялся. Оказывается, это все из-за батарейки. То есть нужно было просто батарейку. Я там зарядил, вот это же у меня аккумулятор. Ну и тогда она уже нормально начала включаться и выключаться. То есть в этом есть такой недостаток. Есть таких особенностей, вот смотри, мы его включаем. И он показывает среднее давление, как бы последние, по-моему, 10. А память у него, или последние 30, у него есть память на 30 показаний. И он среднюю берет или за 10, или за эти 30. Короче, функция это вообще бесполезная. Я раньше думал, может быть, она буду ей пользоваться. Лучше бы сделали, чтобы он показывал последнее значение. Было бы только круче. То есть вот я его включил и последнее давление, которое мы мерили, например, утром, он будет показывать здесь, чтобы я не запоминал, какое там было до этого. А еще лучше всего вот когда я выбирал его, мне тоже там в форуме советовали берите такой, как бы, тонометр, который будет мерить. Вот ты меряешь раз давление померил, второе раз, третье, и он из этих трех измерение берет среднее и выводит тебе на экран то есть это было бы вообще бомба я что-то думал может быть у него такое есть у него такого нет у него за 30 показаний это вообще ни к чему и зачем человеку смотреть если его давление часто проявить вверх то вниз за 30 показаний то есть за две недели среднее давление это совсем не нужно также у него есть бипер то есть когда ты накачал давление он меряет давление под такт твоего сердца короче Бипер начинает пикать так пик пик пик и это мою мамку очень раздражало и только из этого звука у нее бывало повышался давление тахикардия мне пришлось отрезать питание разбираешь короче его в середине там где идет на бипер такая как бы монетка просто питание на него подрезал один проводок и все то есть это тоже никчемная функция она никому не нужна вот это вот его оригинальная груша Проработала у меня около двух лет, и после этого она становится очень дубовой. То есть ты качаешь ее, она практически не возвращается. Вот это видишь, берешь, она такая как мягенькая, а это раз она дубовая, и она видишь очень медленно возвращается. Я тоже там ее смазывал силиконовой смазкой. Также можно глицерином его отварить на какое-то время, она помогает, а потом она опять становится дубовая. Также я ее брал, помню, варил, в нитроглицерин заворачивал, в нашатырный спирт. И в нашатыре, вот так вот завернутом в пакет, она у меня лежала некоторое время. Но опять же, это помогает, но совсем ненадолго. Через некоторое время она опять становится дубовой. И что интересно, гарантия на вот эти вот вещи не действует. Хотя написано на коробке гарантия 5 лет. Я был в сервисном центре мне сказали, что гарантия идет только на внутреннюю электронику. То есть вот эти все платки, которые в середине, там там такая одна миниатюрная миллипендрическая платка с такой ляпкой. Ну типа микросхема залита компаундом. И все. Но вот эти все резинки, на манжету, это все дополнительно докупать. Кстати, чтобы подольше у тебя прожило вот эти все резины, желательно не ложить их под прямые лучи солнца. Я вот, видишь, этого не делал. У меня, может быть, из-за этого и задубело. Хотя я сомневаюсь. Мне кажется, у всех два года она проработает, нас она станет дубовой. И вот даже вот посмотреть. Вот эта оригинальная резинка. Она нигде не потрескалась нормально. Только груша, короче. А вот это уже я покупал. Вместе с вот этой грушей. Кстати, груша стоит плюс это где-то половину тонометра стоимости. Вот так-то. Причем это я брал какой-то вообще китайский ноунейм. No Уже где-то полгода им пользуюсь. И он, смотри, даже немного больше по размеру. Это хорошо, потому что больше воздуха качаешь, меньше нужно качать. Этим же, чтобы накачать, ну, сам человек, например, мамка моя не может накачать вот таким вот. И когда она лежала в больнице, ей тоже по палате подруги не могли накачать, потому что она очень жесткая и очень медленно качает. Чтобы накачать его реально высоко, то нереально вот этим это сделать легче конечно, но он отличается от такой китайский ноунейм no где-то 200 рим у меня обошелся вот эта груша с вот этим вот то есть у меня манжета пропускала я взял манжету и грушу Как вроде все китайские ноунейм no но ничего, смотри, не пропускают нормально здесь середине какая-то штукенция такая резиновая в общем, самое главное не ложить его на подоконнике. Это у мамки она ложила на подоконник в больнице. Вот так вот прям ложила, ничем не закрывала. Она на солнце все время лежала. И может быть поэтому была такая маленькая дырдочка. Кстати, как проверить? В сервисе мне брали на бутылку полторачку. он вот так одевает и накачивает. И смотрит, ли она там не начинает пропускать. Так что можно самой проверять. Я уже думал, может молекулярным клеем, там, знаешь... Что там, в принципе, дырочка, заклеить можно было. Ну, в общем, взял новый. Давайте попробуем поверить давление. Для чего все-таки этот тонометр и нужен. Одеваем, чтобы вот этот как бы шланг был приблизительно вот здесь у тебя на венах. Чуть-чуть выше. Включаем. Он включается, показывает сначала вниз поздуйте типа я сдуваю и теперь начинаем качать положим руку чем больше у тебя давление я заметил тем больше тебе нужно накачивать но я знаю что у меня давление не особо высокое и я смотрю как он начинает и знаешь что заметил чем он выше начинает считать сразу же тем сразу же можно понять, что у тебя давление более-менее высокое. Сейчас осмотрю у меня. Бип. биккая часто. Может потому, что снимаю видео. Я, когда снимаю видео, я всегда нервничаю. Ну, мне жарко становится, не знаю, что. Не могу привыкнуть никак. Ну, в общем, видишь, немного повышенного. 32 на 91 и 84 удара в секунду. сдуваем И вот наше давление. А когда у тебя высокое давление, у меня вот у мамки, когда были приступы, то у него нее бывает где-то 80 на 120, то тогда нужно докачивать не до 200, как я сейчас накачал. Ну вот с таким давлением можно качать до 170 спокойно. 170, 180. Когда у тебя высокое давление, то тебе надо уже накачивать 200, 220. Потому что если ты накачаешь меньше, ну 200 где-то я помню, качал он показывает здесь R, то есть R, ошибка не может посчитать, ему не хватает как бы запаса вот этого, чтобы посчитать это давление высокое. И кстати та же проблема с автоматами, те которые автоматически накачивают насос, он как бы под среднее давление качает, а если у тебя сильно высокое давление, он не накачивает высоко. То есть если у тебя часто повышается давление, и тебе нужно его посчитать, то лучше брать конечно полуавтомат, когда ты сам в мануальном режиме можешь накачать себе сколько ты хочешь. Вообще он разбирается просто. Так снимается. Здесь и спустя некоторое время, там, ну раз в год где-то я его снимаю, промываю внутри все. Также вот эту штучку тоже, это у меня было здесь, видишь, сюда попадает там сеточка она аэродинамическая. Здесь не видно ли есть сеточка? Ну должна быть какая-то. Попадает всякая пылючка немного она большую пыль задерживает, но мелкая все равно попадает. И мне кажется, это может как-то влиять на датчик. И я его промываю водой, даю высохнуть и заново все собираешь. Это все делается довольно просто. Также и здесь одевается просто. То есть такая как профилактика. Меня подкупило, конечно, что это как бы Токио, Япония, там все. АНД, контора хорошая. Кстати, Омрон тоже неплохая. Омрон. Тоже советую брать, она тоже неплохо себя показывает. Есть такие вот резиночки, которые, кстати, не отлепились за столько лет использований. Что есть хорошо. Он у меня неоднократно падал. Тут есть такие небольшие царапины. Все время я его увожу с собой, когда мы одеты с мамкой на обследование идем. И он как бы царапается. Но вещь хорошенькая. Я бы не сказал, что такого прям, что я ей недовольный. Я пользуюсь ей лет. Ну около пяти лет наверное я уже его юзаю. и проблем не было ну разве что те что которые я описал пока вот что меня немного раздражает это хотелось бы вот эту кнопочку сделать чтобы она как бы ну не видишь она как бы шуршит это я считаю такой ну, небольшой недостаток и также вот моя мамка сама себе не может померить давление она как бы начинает себе мерить давление у нее сразу же как бы повышается само по себе тахикардия идет ну, сердцебиение учащается но это относится ко всем полуавтоматам и как бы может быть в этом случае было бы целесообразнее брать автомат но пока мы обходимся так и все у всех устраивает тут есть как бы зеленая зона она по-моему идет до 130 от 130 идет желтая и выше от 140 уже идет красная зона он сам тебе это покажет также здесь есть э, аритмия он вроде показывает вот здесь есть такое как бы сердечко не знаю ли видно ну как бы оно не подсвечено сейчас такое сердечко и по сторонам такие как скобочки но она ни разу не показывала наверное у мамки моей нет аритмии ну и в принципе все самое главное что она показывает пульс верхнее нижнее давление и довольно точно но я замечал всегда, когда ты меряешь давление, первое давление у тебя будет немного выше, чем второе, второе будет немного ниже, и третье будет еще чуть-чуть ниже. Там буквально э, на долли. Там если 120 было, будет 118 или 117. То есть это можно отнести даже к погрешности. Но это я объясняю так, что когда ты вену накачиваешь, вот первый раз ты ее накачал, сжал, потом разжал, потом опять ты ее сжал, как бы эластичность у нее уже она как бы немного будет сжата и просто из-за этого он будет немного показывать другое давление и именно поэтому в следующий раз если бы я буду брать тонометр я обязательно буду искать такую модель которая будет делать три показателя вот я три раза померил и из них из трех берет средние и выводит мне на экран вот эта функция была бы для меня очень востребовательной в этом есть средний только за 30 давлений или за 10 давлений. То есть она, как бы, и совсем и не нужна для этого. У него есть еще автоотключение. Это очень, кстати, полезно. Вот, когда я мамке по мере бывает давление. Накачаю, накачаю и побегу куда-то себе в комнату, вот там что-то делать свои дела. то он сам померит, мамка посмотрит. Собьет. И можно даже его не выключать. Через некоторое время он сам пойдет как бы в автосейв молд сберегательный режим это хорошо ну вот нужно учитывать что вот эти манжеты живут недолго если за ними разве что следить и не ложить на прямые солнечные лучи недостаток я уже говорил то что он пикает когда считает когда он считает давление да вот это раз два в это время он пип пип пип пикает и когда человек это слышит вот у моей мамки наоборот его развивается тахикардия это высокая частота пульсов и также на грушу не идет никакой гарантии. Это тоже нужно учитывать. Гарантия только на сердушку. Ну, я вроде бы все уже рассказал со свои вот наблюдения. Сижу, вспоминаю, вроде бы все. Ну, а теперь тогда будем прощаться. Как обычно, пока-пока. Увидимся. Лайк, дизлайк. Хауе, бейба.